Я иду вперед, Я иду вперед. Я смотря, смотря, смотря, смотря, смотря, смотря, смотря, смотря, смотря, смотря, смотря, смотря, смотря, смотря, смотря, назад. смотря, смотря, смотря, смотря, смотря, смотря, смотря, смотря, я выгляжу как дрыщ, внутри я, как блюз лично Когда прохожу я мимо, лучше, сухари пизди Я убиваю долбоёбов за два зеленых грамма На мне цепи, а не больше килограмма Я красивый, как бриллиант. мне нужен только план Суки так меня хотят, но парни по Я, я, я Я, я, и, я, и, я, я, я, несмотря назад Все твои мечты у меня как год назад назад все твои мечты у меня как вот назад я это вперед я это вперед